Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для водолеев на вторую половину октября 2021 года. Под колодой, под колодой у нас карта семерка пентаклей. Ну что ж, карта взращивания вот этого деревца успеха, финансового благополучия. Это когда мы сеем зерна, взращиваем, ухаживаем, поливаем и получаем какой-то результат. Получаем вот это вот дерево, усыпанное семью пентаклями. Это... С одной стороны, это сбор урожая, с другой стороны, это время раздумий о том, что делать дальше, как дальше. Если это вы вкладывали в свою работу, карьеру, бизнес свой, то есть что делать дальше, каким путем дальше идти, то же самое или менять что-то, или вносить что-то новое в, этом, в эту область. В отношения можно точно так же вкладываться, и, может быть, пришло время переводить эти отношения на следующий уровень. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. Тема двух последних недель октября для вас ⁇ Четверка кубков. Предпоследняя неделя у нас ⁇ Десятка Пентаклей, Рыцарь Посохов, Король Пентаклей и карта Звезды. Последняя неделя октября и у нас Колесо Фортуны, Семерка Посохов. Карта мира и паш пентаклей. Ну что ж, тема четверка кубков. Кто-то из водолеев может заскучать в этот период. С карта скуки, апатии. Заскучать можно в отношениях. Заскучать можно на работе. Уже как-то нет интереса. Но карта еще называется картой упущенных возможностей. Может быть, вы давно уже заскучали. Кто-то может, например, вы можете услышать случайно, что где-то требуется кто-то. Ну, предпринимайте что-то, поспрашивайте, начните искать новую работу, растут вам скучно. Но у вас какая-то вот то ли лень, то ли скука, то ли вот эта вот апатия не дает вам дальше двигаться. Или отношения, раз эти отношения не устраивают вас, значит, надо заканчивать и строить новые. Ну Но вот, не упустите возможность, то есть, может быть, кто-то будет вас звать на свидание, может быть, а вы будете отказываться, вам лень. Не отказывайтесь, потому что можете вот пропустить свой шанс. Поэтому рассматривайте все предложения, которые будут к вам поступать в этот период. Ваши первые две карты – «Десятка пентаклей» «Рыцарь посохов». Ну, замечательно. «Десятка пентаклей» – это такая, знаете, финансовая карта. Хорошая финансовая карта, стабильность, благополучие. Причем такое, знаете, еще и семейная карта. Либо, может быть, вы из обеспеченной семьи, где деньги переходят из поколения в поколение. Либо вы сами во главе семьи, потому что вот на карте всегда три поколения нарисованы. Тут вот и детишки бегают, и пожилые. И пара, то есть, может быть, вы обеспечиваете всю семью и ваших родителей, и ваших деток, и себя, и ваших партнершу или партнеры. У вас на всех хватает и финансовых ресурсов, а может быть, еще и душевных ресурсов вот это тоже самое главное. Связан с этим. Вот для кого-то, может быть, вот это вот рыцарь посохов, может быть, уже взрослым. Сыном или взрослой дочерью. Рыцарь – это, может быть, молодой человек или молодая дама, элемент огня. Это львы, овны, стрельцы. Человек активный, энергичный, может быть, спортсмен, или, может быть, занят какой-то творческой среде или артистической среде. интересно с этим человеком, яркий. Огненная среда, яркие люди, они яркие как-то либо характером, либо внешне как-то выражают себя». Что связано с этим? Как я сказала, для кого-то, может быть, это ваш взрослый сын или взрослая дочь, может быть, и вот тут семейные деньги как раз-таки, либо будете тратить на, на вашего взрослого сына или дочь эти деньги, либо, может быть, у вас совместный бизнес какой-то, совместно будете зарабатывать, вместе будете зарабатывать эти деньги, 10 пентаклей. Либо, может быть, это ваш партнер, партнер по бизнесу для мужчин, может быть, да и для женщин тоже, может быть, так что, потому что, почему говорю, потому что люди огненные стихии, они очень предприимчивы, они не любят работать на кого-то, они любят работать на себя, вот тут вот может быть, ну, в любом случае посохи – это работа, карьера, бизнес, проекты какие-то, деловая какая-то среда, и вот тут вот десятка пентаклей, деньги в этой области точно будут. Следующие две карты, опять денежная, король пентаклей. вы будете себя, мужчиной вот, будут чувствовать себя как королей пентаклей. то есть вы все время будете при деньгах в этот период, для женщин, может быть, рядом с вами вот такой мужчина повезет вам, потому что карта звезды, это исполнение желаний, исполнение мечтаний, может быть, ваше мечтание было, чтобы рядом с вами был такой мужчина, надежный, человек, на которого можно всегда положиться, ответственный, ну и, естественно, обеспеченный получается. Так вот, вот оно, ваше желание, оно исполнится. А для мужчин вашим желанием явно было вот иметь такую вот монетку в руках, что тоже может осуществить, тем более у вас тут десятка пентаклей, что тоже может осуществиться в этот период. Карта звезды, ваша карта, старший аркан представляет знак Зодиака Водолеев. Как я сказала, исполнение желаний, исполнение мечтаний, быть в центре внимания. Хороша эта карта для тех, кто одинок и в поиске. Вы можете привлечь к себе внимание вашего будущего партнера или партнерши. Хороша эта карта и для социальной среды общения. Вы будете в центре внимания, всегда будете окружены людьми. Вас будут постоянно приглашать куда-то на какие-то вечеринки, на какие-то мероприятия. Последняя неделя октября и следующие две карты – колесо фортуны и семерка посохов. Ну, начнем с семерки посохов. Это карта воина, это человека, который отстаивает что-то, то ли свое мнение, то ли свое решение какое-то не всем все будет нравиться то что вы решили то что вы ваше мнение не будет устраивать всех и люди будут высказывать вам свое недовольство но вы очень так гордо вот с такой вот позе встанете и скажете, что меня это вообще не касается меня вообще это даже не задевает ваши вот эти все замечания я вот как сказал так и буду делать как решил так и буду поступать причем явно правильное, потому что колесо фортуны, то есть у вас с легкостью все получится. Вообще все, что вы будете делать в этот период, последняя неделя октября, у вас будет получаться с легкостью. Колесо фортуны – это когда нам все легко дается, неожиданно. Мы, может быть, предугадываем или думаем о том, что будут какие-то препятствия, будут какие-то трудности, но все вот неожиданно может очень легко развернуться для вас. Следующие две последние карты замечательные тоже. Это карта мира, успешное завершение какого-то цикла в вашей жизни. Это может быть окончание, я не знаю, каких-то курсов, повышения квалификации, какого-то там, я не знаю, института, университета, какого-то проекта, может быть, который дает вам возможность расширения, выйти в свет. Для кого-то успешное завершение, может быть, сбора документов, получения, оформление каких-то виз, Паспортов, так как карта мира – это выход в свет за границей. Кто-то эмигрирует, может быть, кто-то едет за границу отдыхать, может быть, или работать. Это еще командировки заграничные могут быть, могут быть партнеры по бизнесу. Вот друг к другу вы будете ездить или обмениваться товарами или услугами. Чтобы это не было все очень, очень и очень позитивно, какой-то цикл завершился так как карта мира последняя карта в череде старших арканов. Ну, а тут же рядом карта Паш Пентакли может быть какое-то вот это вот завершение, и вы получите какую-то бумагу, потому что пажи они носители информации, связанные с финансами, может быть завершится какой то вот проект у вас финансовый, и вы получите уведомление связанное с этими финансами, может быть у вас какой-то окончите выплачивать ипотеку, и вот вы получите это уведомление о том, что все на вас не висит никакой долг или еще что-то, что-то связанное вот тоже вот с финансами в этой области. Ну, давайте посмотрим, что добавят нам карты Ленорман к этому раскладу. Карта беседки. Это лабиринт. Карта дуба. И карта колодца. Ну, карта лабиринта говорит о том, что э, с легкостью, конечно, с легко вам не дастся, придется постучаться не в одну дверь. Л вы сами понимаете, что такое лабиринт, То торкнулся в эту дверь, закрыта, пришлось другим путем идти, там тоже, может быть, не получилось, но в конце-то концов выход найден, вот она беседка, вот он выход, выход на найден из какой-то ситуации. Рядом с этой картой у нас карта дуба стабильности. Это крепкие корни, крепкий ствол, развесистые листва. Что касается, касается ли это вас лично, касается ли это вашей работы, касается ли это вашей семьи. Может быть, очень крепкая семья у вас по карте десятка пентаклей, может быть, что-то в этой области. Поддержка у вас вот это вот есть, вот эта основа, это крепкость. Ну и последняя карта, карта э, колодца, опять-таки говорит, очень созвучно с картой лабиринтом, что с легкостью не дастся вот вытащить это ведро, надо приложить усилия, то есть все равно усилия придется приложить для э, чего-то, для того, чтобы вытащить вот, э, или получить что-то еще карта колодца иногда говорит о том, что надо поглубже заглянуть куда-то, загляни в колодец и увидишь, что загляни поглубже в человека или в ситуацию ли, не оставляйте все на поверхности, заглядывайте поглубже и тогда вы увидите саму вот суть ситуации или суть человека. Оракул мудрости co то есть э, воссоздание чего-то. То есть вы можете, вот очень хорошая карта э, для партнерства. То есть вы с кем-то можете создать что-то, создать новую фирму, открыть свой бизнес, может быть, совместный проект какой-то, может быть, даже творческий проект какой-то. Вот это вот воспроизведение чего-то, воссоздание чего-то. И последняя карта – оракул эзотерический. Зависть – ну вот очень карта похожа на семерку посохов. Это, знаете, сплетни, тут говорится обманы, зависть – я думаю, что не заденет вас никакая, никакие ни сплетни, никакая зависть, никакие обманы, потому что вот по семерке посохов – это у человека очень высокая моральная позиция. Он как будто бы сверху на всех смотрит, его как будто бы даже ничто и не касается, он как будто всех от себя вот даже как бы отметает. Никаких э, ни ран на теле не остается, ничто ни от каких нападок. Так я думаю, что ни, никакие, никакая зависть, никакие обманы вас э, не потревают